Компания «Элта» представляет. Я живу с диабетом 16 лет. 24 года. 23 года. 21 год. Реальная проблема человечества. Мама, а ты не умрешь? Все время спрашиваешь. Я говорю, нет. А он говорит, ну папа же умер. Реальные истории.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 Девять участников. Одна цель. Они смогут начать управлять своим диабетом, понимать себя. Yeah. Премьера 14 сентября 2018 года. Время движения к мечте.